Смотрите, какая радуга, она прям полная. Клин, мама, да. Мама. Сегодня целый день дождик, потом солнышко, потом снова дождик, снова солнышко. И так уже я сбилась со счета. Завтра солнечная погода, но это очень красиво. Все издевают, я не одна. Он... Мама, мама, тут две рады. Две радуги? Это же две Ударяется радуга, а там боченок золота. Точно, падает. смотри, две рады видишь двойную? Вижу, Второе, а как это возможно? Природа, ну прям так насыщенно, как нарисовано, я первый раз насыщенно вижу. Насыщена очень. Прям все цвета. Такая знаешь, яркая цвета, северная, радуга. Желтый, и... оранжевый, красный, синий. Папа, да. папа, что, что? Ты по-моему, тут люди тоже такое, они часто видят, снимают. Да, Доброе утро, смотрите, какой у нас завтрак, держи, просто мега калорийный, вафли, сливки, сливки уже тают. надо, кстати, быстрее, ягодки, э, банан, яблочко и сверху тёртый шоколад, мы будем какао -питетом. Мы переодеваемся. Собираемся и идем плавать в бассейне. У нас открыли бассейн, и, к нашему большому удивлению, всех пускают, и нас в том числе. Я, дум... Я думала, что нас не будут пускать на беженцев, а они все без проблем говорят. Идите, плавайте, только шапочка нужна. Шапочку здесь продают по 3 евро, но мы шапочку поехали купили в Декатлоне по евро и евро 99. Плавки были у детей, ну и что там тоже были? Все идем. Сейчас я вам покажу там такое же количество детей. А да, я только без купания. Аж не верится. Мы поехали сегодня. Ну хорошо, я рада, что не холодно Декатлон, мне тут еще позаказывали шапочки детские, плавательные купить. Я что-то не додумала взять телефон у ребят, которые заказывали. Сейчас буду их искать где-то. Не знаю, где они. 40 20 Пьяна. Oh. Oh. <laughs> Давай круг, подожди папу, папу подожди, Хорошо папу жди вот это радость для детей яги о сейчас вспомнит сейчас вспомнит да вот как интересно получается на море мы не поехали зато море приехало к нам мы все дружно наблюдали за этим бассейном, наблюдали, как его тут наполняли. И у нас у всех была уверенность, что этот бассейн точно не для нас. Однако благородные люди испанцы. Неужели Ренат созрел? Он как-то оно надувается, да? Мой Но Маркела нормально вообще плавает на рукавниками. Арина, что-то забыла. Арина, между прочим, у нас в бассейне дома плавал уже даже без нарукавников. У него получалось хорошо. Марка нет. А тут такой стопор, расстрелялся парень. Давай. Этот залезть хочет, прыгать ему нравится. Давай, снимаю. Молодец. Молодец. А? Давай, давай, хорошо, давай, давай. Маленький мальчик, большой мальчик. Мы сейчас находимся в Испании, город Мадрид. Мы приехали на склад гуманитарной помощи. Я хочу, чтобы вы увидели, где можно взять необходимые вещи, где можно взять какое-либо там питание детское, либо может быть что-то, какие-то перекусы. Я хочу, чтобы вы наглядно все это посмотрели. Для кого-то, может быть, это очень нужная, важная информация, кто-то находится, может быть, и нуждается в каких-то вещах, в обуви и так далее, либо кто-то планирует ехать в Испанию и остановится в Мадриде, и вам будут необходимые вещи, поэтому вот покажу, куда обращаться. Мама верхняя, Открывай. Заходим. А мы зачем? За Это шкаф. Мы за шкаф. Заходим. Школа? Мы на месте. Серьезно? Красиво. Он пункт выдачи допомог. А сколько написать? А, направо и туда. Угу. Вот. Не не Значит, нам направо обратно. Это что, возиться далеко? Так уютненько, да? Сюда. Серёж, тут и коляски есть. Ну, думаю, да? Кресло. Здрасте. Момент сегодня. сковородки. воротке. А вот это бронь уже. Смотри, самокаты даже есть. Да. Будете кушать? Нет? Вот такое нет, только фруктовое. О, отлично. Спасибо. Вот и пюре 6... Ой, 8 зваков. Такая без сахара. Не, такое не надо. Не, будете, не мне только такое, такое, фруктовое пюре. Всё, отлично. И... А... Ну, хотите, еще оставайте на улице потом? Такое Да, да, да. Смотрите, что вам еще дают. Да, только скажите мне, пожалуйста, свой не скажи Испанский номер телефона пока вы ищете, может, тоже помните, нет. Давайте наберу вас. Давайте. Да. 66. Понятно. Стирательная. Удобно в обычном супермаркет, вступился и сразу можешь сесть, посидеть, выпить булочку, выпить булочку, съесть булочку и выпить а, чай. О, да, даже есть микроволновка. Смотрите, ребят, круто, разогрел то, что приобрел. А, как приборы приборы. Смотрите, сколько мусорных баков для того, чтобы сортировать мусор. Вообще отдельно пакеты, фрукты, это вообще здорово. I'm